Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальной волны, Плеснувшей берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном леске оставит мертвый след подобный узор надписи на дробной На непонятном языке. Что в нем? Забытое давно в волнениях новых и мятежных Твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали. Тишине, произнеси его тоскуя, скажи, есть память обо мне, Есть в мире сердце, где живу я?